Кладенькие. А перед просмотром следующего момента я должен ввести вас в курс дела. То, что вы сейчас увидите, не игра. Это было сделано в одной программе для верочков, в которой при помощи контроллеров и шлема можно вполне неплохо санимировать одного или несколько персонажей, тем самым создавая какие-либо ситуации или скетчи. То есть ты берешь под управление персонажа, анимируешь его, берешь Понятно, другого я, персонажа я, под управление, анимируешь я, его и так далее. А все остальное зависит только от фантазии. Ну по а поскольку в нашем Мне случае не творец я, то вышла полная специальная. Как наш пацан? Да, не не не была, была, Офигеть! Да, не, ты... меня, я... а, не, не было меня, я не не знаешь, что под это вот. Чет, Ты бы а прям загадает анимат. И голос очень выходит в шапки. А а Напоминает аниматский миксар какой же Копыта... <рекун>.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 Разговор очень круто, на слишком критично. Что? Типа на меня Разработчики, не сошли с ума. Эмоции персонажей и голоса. Это очень Мне кажется, мормоко. У него появились мозги? мозги или что? Также данная анимация, которая была в середине, довольно странная и даже ржачная. Надо будет потом ее пересмотреть. <звы> да, вот э, еще увидели, как Мармок в роли актера, аниматора. <звы> Это для него необычно тоже. Он музыку пишет, снимает ролики. Это <звы> летсплей типа свои... Ба и теперь еще и вот как актер. <Understandable popcorn> это жесть. Охренеть. А, -а, -а, -а. Like so а еще мне очень понравился скетч, который Мормок сам сделал. Это прикольно придумать персонажа, занимировать его еще и там и, разговаривать за него и шевелиться. Это забавная штука, забавная, креативненько. И вот этот вот анимированный мини-фильм мультик, блин, он был очень крутой. Ну, вы видели сами, я сидел просто уже со слезами, потому что это ну, реально столько прикольный вот этот олень, <саспалит> это зеленое, я не знаю, что это лист салата какой-то, брокколи, кто это вообще был? Это офигенно, это очень круто, такие видосы мне понравились. Вот реально, если бы он делал таких, знаете, пару-тройку нарезочек, э, помимо основного выпуска на канал, ну или вместо основного выпуска, мне кажется, это было бы очень круто. ...на хорошем уровне, особенно вот эти анимированные, анимированная сценка, это было очень, на самом деле, смешно. Ой, мать, что это вообще за... Что это было сейчас? Что? Что я только что видел, я не uh, понял, объясните. Like <рисуем> <рисуем> <рисуем> <рисуем> Ой, блядь, это вообще, блин. Uh, <рисуем> Убила, like блядь. И отдельным пунктом хотел бы сказать о мультике, который был в середине ролика. Дайте черт возьми этому парню деньги, и пускай он заткнет пиксар за поезд. Старик круто, минуты районе, круто. А, мне пошла на сценка. Приятный, Она реально крутая, по нему можно реально один видос снять. Это тогда было бы очень круто. Если вера очки из-за нее, туда же этой еще, программы. Похерна биарчат, похер, на, DM, комментарии похер комментарии на все. Ну вот эта программа даже крутая. Мост дали че ему? Ничего не понимаю. За что с Васю? Я, я ничего не понял. Это очень классно. Мне кажется, Мармоку надо озвучивать мультики. Блин, uh, хотелось бы увидеть not. его в этой You're роли. So